Мобильные приложения для дистанционного взаимодействия с автомобилем в зимний сезон как никогда востребованы среди российских водителей. Как правило, зарубежные производители предоставляют доступ к нему при покупке авто. Некоторые бренды включают дистанционный доступ в список платных услуг. Есть управление напрямую со смартфона на автомобиль. Когда смартфон подключается по Bluetooth к автомобилю, в основном идет управление медиасистемой автомобиля и контроль за автомобилей без какого-то прямого управления, без какого-то прямого воздействия. А второе, как раз -таки, то, о чем вы говорите, в автомобилях сейчас тоже есть модули соединения с интернетом во многих современных, и управление идет по закрытым протоколам конкретных производителей. стандартный набор функций приложения входит контроль технического состояния авто, дистанционный запуск двигателя и блокировка дверей. Если брелок работает напрямую по каналам радиосвязи, то Накануне обладатели автомобилей шкоды «Ниссан», «Инфинити», Land Rover и «Ягуар» столкнулись со сбоями в работе сервисов. Зарубежные производители заблокировали доступ для российских пользователей. При этом каких-либо проблем у водителей тех же китайских иномарок не наблюдается. Автомобилисты довольны не только функционалом, но и наполнением приложения. Нет времени, допустим, посмотреть какие-то там моменты в книжке, то в этом приложении они все описаны, все есть. То есть можно зайти и посмотреть, в принципе, все, все необходимую информацию, грубо говоря, можно взять непосредственно там. Но как бы автомобилисты не расстраивались, альтернатива все же есть. В настоящее время активно развиваются компании, занимающиеся разработкой сигнализации для авто. Бонусом клиенты компании могут через приложение настраивать автозапуск двигателя. Похоже, что автолюбителям придется решать – Пробегать ли к дополнительным тратам или по старинке прогревать автомобиль самостоятельно? Маргарита Михайлова, Универньюс.